Для чего мы с вами рассматривали все предыдущие пять макроблоков? Первый был анатомия, топология. Второй был морфология. Третий кровоснабжение, — кровоснабжение и лимфатический приток и отток. Четвертый — иннервация. Пятый — энергоресурс. Значит, мы вернемся сейчас к функциям желудка через энергоресурс. Если все предыдущие четыре блока, они направлены на то, чтобы у желудка было достаточно ресурса на работу, на функцию нужен ресурс. Когда мы рассматриваем общие энергоресурсы организма, мы должны понимать, что от 10 до 15% всего ресурса уходит на то, чтобы желудок работал. Он ведь, ему необходима, необходима энергия. То есть ему самому нужна энергия, чтобы обеспечить энергией весь организм. Вот так можно сказать. Соответственно, энергоресурс у нас берется откуда? По магистралям приходит вещества, они перерабатываются, из них образуется энергия, которая потом распределяется в организме. Так вот, этот энергоресурс он должен быть всегда очень высокий, близкий к 100%, для того, чтобы мы получили стопроцентную функцию желудка. Возвращаясь к тому, как мы в центре можем повлиять на это. Наши тренажерные модули, специальные конструкции и приспособления предназначены для того, чтобы этот энергоресурс повышать, оптимизировать, устранять необоснованные потери энергоресурса. Таким образом происходит оптимизация, энергоресурсы распределяется как нужно, куда нужно, и потерь нет. Кроме того, принцип Метод доктора Блюма включает в себя более тысячи методик. Вот Одна из этих методик называется механотрансдукция, которую он адаптировал конкретно для медицины. Мы о ней вам расскажем позже. Сейчас я коротко скажу, что механотрансдукция — это закон физики, он известен уже очень давно. Это переход от одного источника к другому. Переход энергии от одного источника к другому. То есть это известный и описанный уже много лет назад процесс, который используется в физике и в других науках тоже. Так вот, открытие профессора Блюма заключается в том, что он этот метод внедрил, то есть этот принцип смог внедрить в медицинские технологии. Об этом расскажем в следующий раз. Так вот, с помощью... Множество методик, которые подбираются и разрабатываются. С учетом каждого конкретного случая мы энергоресурс повышаем и распределяем таким образом, если он нарушен конкретно в желудке, чтобы сюда его вернуть. Таким образом получаем все составные, поправляем там, где что-то нарушилось, устраняем там, где есть ну, такие уже значительные нарушения. То есть мы можем в каждом акроблоке произвести ремонт. И таким образом приходим к функции.